И снова всем welcome, это снова я, DNGP сегодня у нас речь пойдет про компьютерные магазины в Японии ну, и вообще в целом немного расскажу о новостях в Японии на данный момент, как вы знаете с 1 июня открыли въезд для туристов в Японию по визам, по туристическим конечно наличие ПЦР-теста требуется либо вакцинации, паспорт вакцинации. Если они у вас есть, то, то вас пропустят без проблем. Но я нахожусь на данный момент в компьютерном магазине. Это магазин-галерия. Здесь продаются игровые девайсы, клавиатуры, мышки, кресла. Вообще сегодня я хотел себе найти ну, нормальное кресло, потому что я пользуюсь обычным офисным. И достаточно долго, так как оно уже подустало и жесткое стало. Гидравлический лифт уже не работает, я решил себе подыскать нормальное кресло, игровое, ну либо просто удобное, потому что в данный момент на офисном кресле сидеть не очень удобно. Зашел в магаз, но, к сожалению, здесь новых моделей нету. Если брать из таких вот моделей, что у них? Noble Chairs есть, Cogart. И Razer вот там стоит. Но Razer там и скур он только, а Enki новых кресел нету. Я хотел вот на Enki посидеть. Говорят, хорошее кресло. Ну, тут стоят эти DxRacer. кстати не очень удобное кресло я посидел и на этом и, и на этом они так-то одинаковые неудобные сразу скажу, мне вот не понравился DX Racer ну клавы здесь стоят разные тут можно сразу пощелкать кстати вот. есть тут вот со звуком, без звука механические, оптические разные цветы разные производители на данный момент у меня вот типа такой клавы. Аналоговая, только не японская, а английская. Обычная клавиатура. Звук, звука особо нет. Ну, то есть, когда печатаешь, он такой обычный звук. Но есть еще вот со звуком. Но она слишком громкая, я так считаю. У меня была до этого вот такая клава. Ну, только не третья версия, а вторая. И по звуку она примерно одинаковая была с зелеными с зелеными переключателями. Ну вот тут находится Logicool. Logico. Корсар, Логикул. Если честно, я не фанат Логикула или логитеча У меня до этого было несколько девайсов логикула Logitech. Ну, такие средненькие, не сказать, что прям топовые девайсы. Кстати, вот подставки под мышки. Подставки под мышки. И сами мышки вот можно, кстати, подержать, попробовать. Вот у меня вот типа, такой, только не проводная, а беспроводная мышь. Ставим беспроводная, она, наверное, вон там есть. Или, может быть, здесь снизу есть... Ну, цены сами видите, что я вам буду говорить. Здесь логикуловские, вернее. Ну да, только логикул. Здесь больше ничего нет. Вот такие даже, обычные. Ну, 703 такие самые ходовые. Начинающие. Есть, кстати, вот XTR-Fi. Ну, не очень известный бренд. Я, а на самом деле, его здесь первый раз вообще увидел. Чтобы рука не потела. Здесь вот вентиляция сделана. Так вот интересно вообще выглядят мышки. Ну, я думаю, вот эти-то вы все знаете. SteelSeries – это самый известный бренд. И самый доступный по цене, я так считаю. Ну, как бы на данный момент. Хотя, по факту, если так сравнить, они примерно одинаковые с Razer. Ладно, погнали. Че. Ну вот оно. Рейзерское кресло. Не помню, сколько оно точно стоит. Вот это, по-моему, за... Да, вот оно. 76 оно здесь стоит. Обычная версия. В йенах. Ну это пополам делите. Будет рублей где-то 30. 32 тысячи рублей. Где-то так. 32-37. Вот, кстати, вон я там камере вот камера от Рейзера с подсветкой здесь Нет. и стрим deck вот удобная штука кстати для для стримеров устанавливаешь вот программку здесь стрим deck и можно прямо во, во время стрима ну, тут переключать там разные эффекты разные звук включить выключить чаты переключать удобная штука я на самом деле пока и не пользовался так видел, как бы люди используют, но сам лично нет. Тут стоят у них корпуса уже с, с готовыми компами. Вот они, галерея собирают тоже игровые компы, типа как в России Hyper PC, да? А в, в Японии это галерия. Они собирают игровые тоже компы. Ну, что могу сказать, так так кресло... Кресло удобное, на самом деле. Эти подлокотники здесь вот тоже регулируется по высоте не ну хорошо сделано качественное кресло Сравнению с dx Racer, конечно на уровень выше то есть на 2 широкая спинка под плечи очень удобно да и под голову подушка есть что тоже дома кстати в некоторых креслах подушки жестковаты и невозможно использовать то вот в этом кресле она достаточно удобная. Я вот сейчас сижу. Мне, кстати, никто ничего не проплачивал. Ни, ни вот этот галерея, ни, ни Razer. Я для себя выбираю, поэтому это непредвзятое не мнение. Ну, ну да, нормально, можно пользоваться. У них, кстати, новые подушки должны быть такие побольше. С этим, с запоминающей формой. Как она там, специальная губка там, я хрен знает, называется. Ну, так прикольно, да. Не, удобная штука. Единственное, только надо ее... Сейчас мы... Во. Там вот сзади вот это... Под спину. Типа за место подушки вот ее пододвигаешь. И вот прям вообще сейчас самый кайф стал. И спина имеет поддержку, и плечи, и голова. И прям сидишь прям хорошо, расслабляешься. В офисном кресле такого, конечно, не сделаешь. И вдобавок, почему я присматриваю именно вот типа таких уже с поддержкой спины, а не с подушечками, потому что подушечки обычно э, жестковаты, или, или их сразу выкидывают люди, ну, никто не использует эти подушечки, либо они как-то их приспосабливают, но или сами приспосабливаются под них, то вот здесь прям анатомическая спинка очень удобная, и она регулируется это прям хорошо но данное кресло оно уже старой модификации Razer сделали новую которая называется Enki но я вот нее не вижу, здесь они сказали что в этих магазинах Daspara, вот галерея, они не имеют их пока не привезли возможно в будущем привезут хотелось бы посидеть хотя бы попробовать как оно тут даже продаются эти коврики резервские. Это для любителей, кто любит тряпочные коврики. И микрофоны. Если честно, я не пользовался ни разу этими микрофонами. У меня есть гарнитура от Razer. Я ей пользуюсь. И нормально. то можно сказать. Ну, тут у них другие еще коврики. Можно повыбирать, кстати. <laughs> Такого плана. Игровые. Там под Марио, что ли. А, Соник. Ладно, пойдем выше. Здесь вообще как бы мы в подвале сейчас. Ну, тут у них вот <смех> Вон резервские эти, гарнитура с ушами. Женщина восхищена этими наушниками с ушами. Ну, они популярны здесь среди девушек. У меня вот типа... Сейчас покажу. А, вот они, да. Вот такого у меня. Ладно, такие вот гарнитура. Что, пойдем дальше тогда. Посмотрим вообще, что здесь продается. Мы сейчас идем по Акибе, вот у них главный выставочный зал. Здесь какие-то лист. Что я хрен знает, что это. Сак, что-то коминг, Непонятно. Что это? Сазан, кто нам надо ゲームプレゼンテーションですか? そうですね、プレイデモがあります。プレイもできますね。モニターだと、今2時からのプレイはできるんですけど。もう見るだけで大丈夫ですけど、ゲームとかどのプラットフォームで面白いので。ありがとうございます。あの、 и чего они здесь эти самые презентации новых игр прямо на на площадке около около главной станции Акихабары. разные вот производители разные игры на разные платформы также ps 4 nintendo switch ну и все остальное xbox не знаю может тоже есть но скорее всего нету потому что здесь чисто японские японские игры на японских платформах аркады разные типа фан-финалки типа рпгшек видите вот бегает там инди-гейм ну это инди игры короче разные это прикольная игрушка кстати у меня вот это есть тоже классная игруха аркада там бегаешь трехмерная Эти, Это старый еще тип, короче, стрельба там из, пистол из пистолетов, из кораблей. Вот даже, видите, как удобно, даже не надо ходить на на Токио Геймшоу, прям здесь можно посмотреть на акиби новые игрухи, которые выходят, кстати, в этом году. Здесь представлены игры, которые выходят уже вот буквально либо в этом месяце, либо вот до конца года выйдут. Idol Manager. Ну, видите, даже idle менеджер есть. Ой, шумно здесь немного. это шумно потому что автоматы вот видите здесь представлены Ниндена Свитч, еще черепашки ниндзя Ха -ха, прикольно это еще старая как сеговская да блин вот такая графика мне нравится мультяшная классная за кэш можно купить разный мерч если у вас есть интерес наши такие кто это Мечки какие-то, не знаю, вы игра называется. но ну, я не не не специалист. Вон они показаны за этих животных ты играешь на на PlayStation. А есть еще здесь вот мерч разный. Ладно, что, пойдем. Тут шумно. Можно бесплатно попробовать новые игрушки, которые скоро выйдут или уже буквально предрелизные. Вот до да, этого одна из первых игр, которую я посмотрел, выйдет 30 июня. Ну, так как сейчас середина июня, можно сказать, через 2-3 недели, недели выйдет игра. Не, вот это классная игрока. Надо будет обязательно купить, поиграть. Shredder Revenge. Именно вот с той графикой, которая была популярна, когда она только вышла на Sega. Классная игрушка. Ну, вот эти Saint Row, я не знаю, ну, типа gta что-то такое. Ладно, погнали дальше. Тут находится, кстати, самый известный в Японии магазин компьютерной техники SoftMap. Там не только компьютерная техника, там и, и сами компьютеры, и разные устройства игровые, и телефоны, все в подряд продается. 7 этажей. Тут даже есть стриминг фэмили. U-Mobile. Это местный сотовый оператор. Скумо. Игровое тоже здание Можно зайти глянуть Там Raisin Что? АМД АМД, Цикумо ну, Пойдем глянем Что?